Всем доброго дня, дорогие друзья! Наконец-таки, наконец-таки мы вернулись после максимально долгого Да, пережала. пожалуй. Да, очень пожалуй. долгий перерыв у нас был. Это FIFA прогноз, новый сезон, новая FIFA. Объясню, почему у нас долго не было. Учились играть, как бы в стане ракообразных FIFA 22 прибыло. Но, надеемся, в этом станем мы недолго. Это Игорь Белоногов. Это Роман Полинсков. Для вас сейчас будем играть. А что мы будем играть? А что мы будем играть? Играть мы будем чемпионат... В Италии одиннадцатый тур, центральный матч, наверное, там. Уикенды в Италии, Рома против Милана. Рома под управлением Жозе Мауринио. Да. И Милан, который еще в своем чемпионате ни разу не допустил поражения. Давай коэффициенты перейдем, и что давай. у нас там пишут, что интересного. Коэффициенты отдают предпочтение Роме. Кстати говоря, хотя Милан на втором месте по очкам даже, mm -hmm. на первом можно сказать 2 и 3, 1 х Винлайн и Фонбет, тут они сошлись все, а вот на Милан 1 х дает 3, Фонбет тоже 3, а Винлайн вот 2 и 9, то есть более такие равненькие коэффициент, ничья 3,5, вот 3,8 на 1 икс, так что коэффициенты, как по мне, очень даже такие, сочные, сочные, сочные, сочные да? интересные. Ну и матч должен быть таким же сочным и интересным, поехали, 11-й тур итальянской серия Рома против Милана. Итак, начинаем. Начнем, наверное, за здравие. Но ну и не закончим за упокой. Напомню не надо, за то, что в прошлом сезоне у нас, ну, очень много матчей были такие, которые э, прям зашли. Я смотрю, тебе деньги уже заслали, да? О, Шумородова запускаем. Ух. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нормально, нормально, нормально. Эй, Ильдор, Ильдор. нет, нет, нет, нет, нет, да ты серьезно. Все-таки нет, Все Узбекистан разрывает сейчас по полной. нет, нет, Легенда нет, или нет, Ростова. Прикольно. Я слежу за российским футболом. Так, я думаю, можно его баронку. Сейчас проверим, кстати, тактики из 20-й фифы. С 21-й. Ой, да, из 21. Началось это все с 20 Да, насколько сильно я начну атаковать, перейдя на сверхзащиту. Абсолютно так. Ой, шумуродов, как же ты это делаешь, а? Уйти. Так, Криса Смоллинга не накрутим. Не, накрутим. Я не знаю, что дальше делать. Ой! Вот это хорошо было. Да. Не зря ты порадовался, когда увидел его в составе. Так что. Ах, да что ж ты будешь делать! Хороший вратарь. Я смог! Неплохо. Эмоции FIFA. Прорисовали! Так, что-то это начинается. Мне не нравится 22 FIFA, я поставил сверхзащитные, и они реально защищаются. Так, что, вот так пожалуй. Давай. Ударь! Пацаны, Пожалуйста, выносите, ударь! Пацаны, Пацаны, ну что вы делаете? Я почти кнопку раздавил, он один раз ударил только. Спустя полгода. Ой, вот. Опа. Ух, что вратарь делает, вот, а? Можно вот в ты. ультиматке тоже так же, пожалуйста, играть? Вот и маньяк твой. Да, что, давай смотреть статистику. Первый тайм подошел к концу, и тут статистика, кстати, поинтереснее. Ожидаемые ну, да. голы. Вот теперь на это можно обращать внимание. У тебя 2,9, у меня 2,1. По так. владению 59 на 41. Отбираем много, кстати. Прям, ну такой хороший, равный матч. Владение в целом, в целом так равное практически. Ну что? Пока, в общем-то, счет полностью олицетворяет. Так что... Поехали дальше. Поехали. Второй тайм. Шумуродов, легенда ушла. Узбекского футбола один мячик заколотил и, пожалуй, на сегодня хватит. Нормально. А, а что происходит? Так, от. А... Что-то не нравится мне как -то. Кристофер Нолан подъехал, по-моему. <laughs> замедление какие-то начало. А можно гол слоу О! А можно Шамродова обратно вернуть? Это удар сейчас был так что. Хм, прикольный. Жиро! Жиро! Хорош! Организуйте. Вот сюда, например. Э. Нормально. Джики составит поедет. Да. Удар. Что ж такое? Нет, ага, о, все, я думал он не пустой, что сотре. К стеху. Лехо. Ху-лехо проект. Итак, так, наверное. Нет, честно, без понятия. Как этих испанцев называть, да? Да ты серьезно? Спартаковские стеночки и забегания. Благо, счет не Спартаковский. Только 2-1, а не 7-1. Фу, ну ладно, поехали. Так, а вот сейчас, пожалуй, можно и отработать. Игру в обороне. Зачем? Зачем? Смолинг, догоняй теперь его. Неплохо. Ну, интересно, да. Было бы еще лучше, если бы, конечно, не залетел в ворота. Ну ты пойдешь вперед или нет, а? Прикольно. Ну да. Вперед. Нет? Нет? Ну ты попросил я. Спасибо. В принципе, пока надо это сделать. Спинозоло. Да. Что делаешь? А ты молодец. А ты не был, вот вообще молодец у воздуха здесь мяч отбирает. Зачем? Да то Ты издеваешься что ли? А? О, удар, поворот. Поворот. Это удар поворотом. Угу. он удар По-моему, будет защитным реально. Естественно. Так, пацаны, а мы как бы это самое проигрываем 2:1. Надо mm. бы, наверное, пойти вперед. А в лед, ай. А вот ты хороший, молодец. Иди на замену, Ладно, потом. вверх защите нельзя поставить, а то что-то волнуйся да ты не волнуйся потом мы сейчас вот так вот сделаем, угловой пробьем и ничего не умеет давай так выносим, пацаны пина о, фу нормально, играем можно вар? <с> живем живем не успел. Так, Спасибо за пенальти поставленный. Отскокичную тут организовали. Повторчик можно глянуть. Я уж тоже расстроился такой, думаю, ну, ничейка так ничейка. Победитель! Бывает, бывает. Ну что ж, 2-1 в нашем матче, Рома дома одержит победу, насколько реален ли это, этот исход? Ну, если верить букмекерам, то да, вполне себе, вот, матч равный был, естественно, как и положено лидерам, и получается, что букмекеры право окажутся, а вы, если поставите на это свои денежки, то сможете очень так нехило заработать. Да, ну и как бы сейчас букмекеры начали делать предупреждение, думаю, стоит тоже надо это предупреждение сделать. Это не способ заработка, это только игра. 2-1 в этой встрече. На что ставить, на что не ставить, это решать уже вам. А это был Игорь Белоногов. И Роман Полинсков. Увидимся совсем скоро. Поздравляем с началом нового сезона. Пока!